вот тут вот начинается наше приключение мы на вот этом челленджере едем в путешествие на неделю все начинается банально с выгрузки наших вещей казалось бы едем только на неделю а нагрузили полную машину вещей в общем погнали Украины ну вот вроде бы мы разложили все по своим местам, идемте покажу вам наш новый дом на эту неделю это караван на базе фиата здесь 4 спальных места но 5 посадочных мест то есть может ехать 5 человек вот такая кровать, мы уже свою постель постелили в общем, полочки везде. Вот, вот тут вот вещи наши. А, антенна для того, чтобы смотреть телевизор. Ой, все так вот открывается. Лампочки. Все в очень хорошем состоянии, потому что это карман 2016 года. Туалет и душ отдельно, это большое преимущество, как говорят бывалые. Вот, собственно говоря, еще одно спальное место. Смотрите. Вот так вот вручную опускается вниз. Вот, не будем пока опускать. Холодильник. Все на защелочках. А... Вот раковина, И газовая плита. С нами два газовых баллона. В общем, в общем вот так. Поехали с нами. Ну вот мы и добрались до нашей первой стоянки. По ощущениям первого дня могу сказать, что машина управляется достаточно легко. Конечно же нужно привыкнуть к таким вот габаритам, но в целом машина мощная и ну, мне легко было. Как турист, как человек, который хочет отдохнуть, могу сказать, что вот когда ты приезжаешь вот в такое место, у тебя одни мысли. Тебе не надо никуда больше ехать. Ты можешь здесь остаться, ночевать, а поставить мангал, пожарить шашлычок и проснуться вот под звук бушующего океана. Просто фантастически. Друзья, я познакомился с очень позитивными ребятами. Они путешествуют на самодельном доме, мотоцикле и другом транспорте по России и всему миру. Если вы тоже не любите просиживать жизнь дома, подписывайтесь на их канал. Ссылка в описании и посмотрите их трейлер. Вот мы и пережили первую ночь в нашем автокарване. Первое впечатление, что все достаточно комфортно. На улице, когда проснулись, было 4 градуса тепла, но в доме было достаточно тепло, потому что я выставил автоматическую температуру 18 градусов. Уже пользовались душем, туалетами. Все, конечно же, очень-очень маленькое, но пользоваться можно. Конечно, вот если говорить о душе, когда принимаешь душ, все время стараешься экономить, потому что понимаешь, что у тебя в баке вода скоро закончится. Вот это место, дикое место, мы нашли благодаря приложению park for night Это приложение для собственников кемперов, которые оставляют вот такие вот точки, оставляют свои отзывы, ну и в целом помогают путешественникам найти вот такие места, где никого нет и супер круто. Ну вот наш караванчик и добрался до порта. Мы остановились здесь, Вилонова дегая на берегу реки Дору. Чуть дальше вот там исторический центр порта. Мы туда поедем чуть-чуть позже. Мы стоим на стоянке кемперов. Она бесплатная. Вы можете видеть здесь много караванов. Здесь нет воды, здесь нет электричества. Просто можно бесплатно стоять на берегу реки с отличным видом. Мы проведем здесь 2-3 дня, запишем видео с нашими друзьями из спорта. Поэтому смотрите дальше, ставьте его лайки вот в ту камеру, хорошо? Мы уже 5 дней в пути, 4 ночи провели на так называемых диких стоянках. Поэтому решили заехать в кемпинг для того, чтобы заправиться нормально водой, слить все, что надо слить. В общем, и эту ночь провели вот здесь в кемпинге у подножия горы сара Штрела. Сара-Дештрелла это а самая высокая точка континентальной португалии здесь достаточно прохладно сейчас где-то 2-3 градуса а сегодня у ильи закончился газ поэтому они всю ночь мерзли вот только утром поменяли газовый баллон в общем все очень интересно кемпинг напоминает мне пионерский лагерь в карпатах он существует с 1984 года а он стоит, наверное, где-то 10-15 евро для одной машины. А в целом кемпинги стоят от 10 до 30 евро, в зависимости от уровня и тех сервисов, которые они предоставляют. В общем, продолжаем наше путешествие, еще три дня впереди. Самое важное, что есть в кемпингах, это... Возможность постирать, что мы уже сделали, набрать чистой воды, слить все, что надо слить. Электричество не ограничено. И котики, обязательный атрибут каждого кемпинга. Наше шестое утро в пути. Вчера вечером мы приехали вот в эту горную деревушку Пиодолу которая примечательна тем что полностью построена из сланца по португальский шишту в общем таких деревушек абсолютно э, немного по португалии ну я первый раз вообще вижу а температура здесь примерно 1-2 градуса ночью была, но в кемпере тепло а, хотя у меня ночью тоже закончил заказ как у или э, вчера но кемпер продержал температуру до утра утром поменяли баллон потому что в машине два баллона ну и в общем все должно быть дальше нормально в этой деревушке все дороги и дорожки вымощены сланцем и дома тоже из этого материала как говорят местные жители в этой деревне живет примерно 70 человек а это единственная деревня в этой округе которая сохранила такой первозданный вид потому что во многих деревнях как и в этой Многие жители уехали на заработки в другие страны Но особенность именно этой Пиодао в том, что местные уехали в Лиссабон Ну, они не заработали много денег, поэтому у них нет возможности переделать кардинально свою деревню Седьмой день нашего путешествия, мы опять ночевали на дикой стоянке вот здесь, недалеко возле каштала Бранка. вокруг нас абсолютная тишина и практически нет ничего. Вчера виделись зайцев, а местные жители говорят, что здесь водятся кабаны и даже рыси. А, немножко грустно, что заканчивается наше приключение. Сегодня мы уже будем сдавать машины, но я уверен, что это не последнее. И впереди нас ждут еще больше и больше и больше новых эмоций. Ребята, подписывайтесь на мой Facebook, там самое интересное. Ух ты! Настоящие апельсины! Ну вот и закончился наш семидневный трип по Португалии на вот эти караванах По ощущениям за неделю прожил ну, месяца два ну то есть когда я вспоминаю что было в прошлый четверг утром такое ощущение что это было месяц может даже два месяца назад а по впечатлениям скажу что отдых абсолютно комфортный и намного выше моих ожиданий я думаю, что это что-то похожее на палаточный отдых, но это абсолютно не так, потому что все достаточно комфортно, уютно, тепло, душ, туалет, все-все-все-все-все. Посмотрите следующее видео, где я рассказываю о, о, об этом конкретном караване и показываю, как все работает. За эту неделю мы проехали где-то 900-950 километров, потратили примерно по 150 евро на бензин и, наверное, где-то по 70 евро на платные дороги. Заплатные дороги отчет придет чуть позже. Стоимость аренды такого каравана примерно 100 евро в сутки. Хотя за зимой можно договориться о скидке и, например, арендовать его за 70 евро. Это четырех, четырехместный караван, поэтому вот так. Есть чуть дешевле за 80, кстати, двухместные. В общем, очень классный отдых, очень крутые впечатления. Я сто процентов буду повторять это. Я оставлю линк на компанию, в которой мы брали эти караваны. Под видео это Go Free Caravans, приезжайте в Португалию и путешествуйте на караванах, это всяко лучше, чем сидеть дома.